Новый дом в новом году. Это реально. Компания «Стройгарант Анапа» приглашает на Черное и Азовское море. Жилой комплекс «Жемчужина». Встречный. Азовский. Морской. Свой дом у моря – это реально. «Стройгарант Анапа». канал стройгарант Анапа здравствуйте мы находимся в жилом комплексе Встречная это Стрелка и у нас праздничное событие еще один дом наполняется новыми жильцами с детьми дом хороший маленький уютный 50 квадратных метров и мы с радостью идем поздравлять с новосельем Для меня, кстати, поздравления, вручение символических подарков всегда события, как будто бы я сам заселяюсь. Но ну, просто душа радуется, что поселок наполняется жизнью, развивается. И это очень круто. Поздравляю. Шарики, доживите, доживите. Здравствуйте! Трой Грандонапа, Константин. Вот, можно пройти. Александр. Здравствуйте. Ну, прежде всего, наши поздравления. Вы здесь, вы с нами. Привет, боец! Как зовут? Застеснялся, застеснялся. Это, это наши часы брендовые, да, чтобы вы знали, сколько время. Я думаю, малышу. Нет, стесняется. А, антураж шарики. Здесь календарик, сладкий набор, наверное, тоже для ребенка. Ну-ка попробуем, проверим. Ой-ой-ой, ну-ка держи. Смотри, вкусняшки. Ладно, понятно, дядьки новые. А, календарик, рулеточки пригодятся, тоже вам нужно будет измерять. И подарочки сертификата от наших партнеров, бесплатное посещение, спа, сауна. А, это море, наши партнеры. Ребят, чем приглянулся сразу этот район? Стрелка, в чем его особенности? Вот что вот тут, тут по слову буквально. Давайте, Ольга, с вас начнем. двух морей находится близко и Черное море, близко Азовское море. Можно на выбор летом либо туда, либо туда сил на выходные часы, ты на море. Климат достаточно мягкий. Все, супермаркеты, школа, все в шаговой доступности, не надо два километра куда-то ехать, детский сад, либо там в Магнит тоже вышел, вот, перешел дорогу, вот все здесь. Касаемо дома, кухня-гостиная, находимся, что где будет расположено, Мне всегда интересно, уже имеете ли представление, вот, а где кухня, где диванчик, где вот что. Кухня, диванчик. Это кухня, здесь диванчик, телевизор. Барная стулька. О, вот это уже интересно. Ну, да, для удобства. Две спальные комнаты в этом проекте. У вас двое деток, правильно? Да, да. Старшая и совсем младшенький. Где будут жить родители? В комнате. А, они вдвоем там. Я думал, вы себе курню гостиную заберете. Ну, ребят, папу могут, конечно, не сюда вывезти. Ну, папа они такие. Главное, телевизор, да, чтобы был. И холодильничек рядышком. Варная стойка. Варная стойка, да, при не найдется. А, ребята, земля 5 соток. Правильно, да, у вас? Какие планы на землю? Потому что надо, знаете, достаточно плодородная в нашем краю. Что будет? Огород или теплички. Ну, интересная перспектива, потому что мы к вам еще приедем в гости, когда автомобиль. Это у нас вот наверх, садоводник. Садоводник. Бассейн. Давай бассейн. с тобой, как тебя зовут? Настя. Что будем сделать? Землей. Сад, огород. Да. Водовые деревья, и что-то для декора, украшения. Ну, то есть, я уверен, будет очень красиво. Ребят, вам большое спасибо, что нас приняли. Мы вас еще раз искренне поздравляем, что вы здесь. Оль, большое спасибо, так, я уверен, что у тебя будет сад великолепный, так оно и будет, хорошего вам праздника, вот такого уже в своем доме, потому что я искренне радуюсь за всех, кто вот тут заселяется, кстати, я такой дом тоже себе хочу, Че? у нас рядышком участок, а, будем раз, жить раз, по соседству, раз, да. да, ладно, до новых встреч, пока, Ребята, еще увидимся. Уютный, приятный дом, хорошие люди, счастливые дети, счастливые родители. Это радует, дорогие друзья. Это компания «Строй Гранд Анапа». Различные дома от 50 до 145 квадратных метров. Вся информация есть на сайте. Если есть вопросы, задавайте их в комментариях, звоните. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь. Для нас это очень важно. До новых встреч. Пока. На первый взгляд может показаться, что здесь пицца, нет, мы так не работаем, это часы, и часы должны быть в каждом доме, а пицца просто хочется, наверное, не, идем поздравлять.